друзья всем привет с вами вновь Олеся селезнева и рубрика распаковочка я обожаю эту рубрику потому что у меня есть возможность поделиться с вами и показать как же приходят покупки с marketplace армель я сама жду не дождусь каждой посылки потому что всегда мне самой интересно распаковывать эти вот коробочки в предыдущих видео я вам рассказывала, что на Marketplace есть в ноябре очень интересные акции, что есть очень интересные товары, их неограниченное количество. И в этом видео я как раз-таки покажу, как на практике заказывается продукция и как она, собственно, приходит. Эту коробочку мы получили сегодня. И я с большой радостью ее открываю и сразу хочу сказать тем людям, которые скажут, ну это же, наверное, очень долго ждать продукцию, мне быстрее вот пойти в магазин и купить. Первое, во-первых, продукцию собственной торговой марки компании Armel вы не купите нигде, друзья, это эксклюзив. А второй момент, сроки очень быстрые. Чтобы вы понимали, в четверг вечером, поздно вечером, когда уже компания не работала в принципе, я составила заказ и, друзья, в пятницу он уже был собран и отправлен транспортной компанией СДЭК. Собственно, суббота, воскресенье это выходные дни и в понедельник моя посылка была уже в городе Оренбург. Поэтому сроки очень-очень короткие. Ну и в любом случае, эта продукция стоит, чтобы подождать пару дней. Тадам, та Открываем. Сразу скажу, в этой коробочке будет очень много акций от компании Armel на маркетплейсе, потому что эти акции по такой выгодной цене я просто не могла не заказать. Итак, в каждой посылочке у вас будет лежать накладная, с помощью которой можно отследить то количество товара, которое вы заказывали из личного кабинета. Кстати, я не сказала. При прохождении бесплатной регистрации на Marketplace у вас приходит логин и пароль от платформы куда вы заходите и делаете заказы, а далее вы все можете отследить, когда вы сделали, когда заказ был отправлен, где он находится и так далее. Ну и я начинаю с самого, наверное, вкусного. Сейчас в компании Armel есть акция, вернее на маркетплейсе Armel, шикарнейшая акция на протеиновые коктейли. Еще раз напомню всем представительницам прекрасного пола, что ноябрь это самое время задуматься о нашей фигуре к, к Новому году и соответственно сбросить пару-троечку килограмм. Здесь у меня протеиновый коктейль питания. И, кстати, у меня здесь две акции. Акции получаются очень выгодные. Одна акция составила 2860 или 960, не помню точную сумму, за три коктейля. Сами коктейли вы формируете сами. Хотите, закажите два комплекса для волос, кожи и и Занимайтесь спортом, закажите себе протеин питания. Хотите очищать организм, закажите очищение. Сами формируйте свою продуктовую корзину. Далее, далее что у нас? Это, конечно же, зерновой кофе от компании «Армель». Уже идет бесподобный аромат, и все, я уже хочу кофе. Обязательно выпью его, как закончу это видео. И на зерновой кофе, друзья, тоже акция и тоже выгодная. Вы покупаете две пачки любого кофе, их у нас два вида, и получаете в подарок третью. Соответственно, получаем в полцены выгоду кофе зерновой и мой любимый продукт это кофе в дреп-пакетах в предыдущих видео я рассказывала об этой акции эта акция тоже идет 2 плюс один вкусы вы выбираете сами себе и я заказала разные это и классическая колумбия это кофе без кофеина для тех кто является в положении кормящая мамочка у кого давление и так далее кстати этот кофе очень полезный в нем содержится гриб рейша и могу сказать его даже можно пить людям у которых высокое давление ирландский крем здесь у меня три акции кофе апельсин потрясающий вкус сразу ощущение не только подрящего аромата но и ощущение праздника так Ирландский крем, кофе э, классический, опять классический. Меня видно? Будет так. И биски со сливками, еще один вкус, который присутствует у меня, тоже потрясающе вкусный. И апельсин, мой любимый. Кстати, могу сказать, что здесь несколько пачек уйдет моим родственникам, поэтому... Эту акцию можно предлагать абсолютно всем, кто любит кофе. Есть у меня еще вот такой продукт, и у меня его очень много, потому что на него шикарная акция. Что же это такое? Это активные гранулы для устранения засоров в трубах друзья и опять это хит продаж который нужен абсолютно в каждый дом где есть трубы абсолютно любые органические засоры жировые волосы шерсть домашних животных все растворяется без особого труда соответственно я не могла не Воспользоваться такой акцией. Акция заключается в том, что мы 4 штучки берем и одну получаем в подарок. Это очень выгодно. И таких акций у меня 2, потому что действительно ими пользуются все мои родственники. Так, достаем. Рекомендую, кто не пробовал дальше у нас есть средство для мытья посуды ну как же друзья без него экопродукция без фосфатов можно мыть даже фрукты очень рекомендую всем хозяйкам универсальный гель для стирки это продукт номер один в моем доме так как у меня два мальчика и сейчас школа белые рубашки очень экономично потрясающее качество и если вы сравните с магазинами, которые привыкли ходить на полках, да, цена приятно вас удивит, потому что цена в несколько раз дешевле. Обращаю внимание, что сравнивать нужно с эко а не с обычной химией, которую мы привыкли с вами видеть. И таких геля у меня два, потому что моя мама стирает таким же гелем. А к гелю я беру кондиционер поласкиватель тоже очень классная штука. Так, у меня их тоже два, ну, два геля, два кондиционера. Так, здесь у меня еще есть а, тоник лица. Это еще одно направление на Marketplace Armel, собственная торговая марка Beauty. Соотношение цены и качества. Огонь, премиальное качество так зубная паста как же без нее любое утро у людей начинается с зубной пасты да ну у кого-то со стакана воды кто правильно питается кстати с сегодняшнего дня запускается wellness марафон в рамках которого пройдут акции на продукцию розыгрыши и несколько ценных вебинаров касательно правильного здорового питания и, собственно, чем уникальна продукция этого направления. Ну и, конечно же, аромат из новой коллекции Case to Emotions, ключи к эмоциям. Здесь клиентка у меня заказала аромат гармония. Человеку захотелось гармонии, и это отличнейший выбор. Ну вот, друзья. Но могу сказать, что помимо этой продукции на Marketplace Armel вы найдете еще кучу интересных продуктов, которые вы привыкли потреблять. Это и продукты питания, это и сумки, это и косметика, в общем, все-все-все-все, и книги. И даже обучение есть сегодня на Marketplace Armel, поэтому ссылочку вы найдете под этим видео. Заходите, регистрируйтесь. Регистрация бесплатная. Пробуйте совершать покупки. Удивляйтесь, какой кэшбэк в виде денег вы получаете и рассказывайте срочно, быстрее об этих уникальных акциях своим знакомым и друзьям. Вы же любите своих родственников. Я их люблю очень, поэтому уже рассказала о таком уникальном предложении. Ну, что ж, друзья, до следующих видео. Пока-пока!